А вы откладывайте визит к стоматологу за страху укола. Анестезия в стоматологии позволяет устранить боль во время процедур. Одноразовая игла и карпала с анестетиком вставляется в специальный шприц. Толщина иглы настолько мала, что это делает укол практически безболезненным. Спасибо за просмотр! Не забудьте подписаться!